Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэнта, канал Axelius Games. Мы продолжаем с вами играть в Resident Evil Второй ремейк. Мне дал Никита подсказку. Говорит, мне Никита такой говорит, типа, Слиппитер, осмотри. Слиппитер, блядь, осмотри. Когда-нибудь я научусь осматривать, блядь, предметы. Ржавая деталь. Деталь устройства Давай-ка мы все осмотрим Но вот это понятное дело Эта штучка Это в подвале Крестовинку, которую надо поставить Я так и думал, что сломанный ключ мне нахуй не нужен Ага, я открыл машину походу Какую-то И у меня есть трефовый ключ Так, доски можно забрать. А, дробовик гранаты остаются. Ножи остаются. Ну, в принципе, пока. Нет, пусть будет. У меня есть еще порох. Световую гранату можно взять. Патроны револьвер. Патроны пистолет. Ключ кладовой. Все. Значит, все, просто двигаемся дальше. Вот только куда. А у меня есть трефовый ключ. Трефовая дверь. Вон там, вон там, вон там, вон там, вон там, вон там, вон там, погнали. Ага, стой. А мы же здесь упали. А как выбраться назад, мы не знаем. Да ты охуела, блядь. После всего, что я с тобой сделал. Как ты, блядь, можешь ходить? Проститутка, блядь. что-то повернул Возможно, пожар потушим Сможем, точнее, теперь потушить Вентиль А, стоп, это правый вентиль, правильно? Да А нам нужно на левый переключиться вентиль И тогда пойдет вода А там что? Блять, там патроны О, -о, О, стоять. Проход есть. Поворачиваем левый. Кто, блядь, там стреляет? Все, повернули на левый вентиль. И вот теперь мы должны потушить, в теории, огонь. И дальше уже беспрепятственно двигаться по этому коридору. О, -о, -о. вот о чем я и говорил. На похуй пусть еще Но мы на крыше что. А, ну конечно, там же патроны лежат. Ну, мне некуда. А, можно объединить. Все. Крыша все. Крыша все. Крыша все. Крыша, все. В офис шефа можно зайти только с помощью ключа, которого у нас нет. Ебаный в рот, блять! Ты... Jesus Какого хуя здесь делает тиран? Блядь! Ага, заебись он мне въебал. Охуеть. Давай дробовик возьмем. Текай, села-то пизда. Надо гранату взять. Пакью, блять, понял нахуй. Надо бежать. А он за мной? Так, ну это сейв-зона, поэтому пошел нахуй. А мне нужно наверх. Он снизу, походу, идет. Ну все, блядь, теперь тиран за мной бегает просто по всему офису. Червовая дверь. Пошли в кладовую. Я не помню, что там. Там тоже какая-то дверь. Заебись. Она еще и закрыта. Мне нужно на первый этаж. Только как мне туда попасть? А, со второго этажа. Кстати, вот по той лестнице, где я сейчас только что поднимался... Только по ней надо спуститься Я слышу, как он бегает Правильно я иду? Вроде как правильно Да Иди нахуй вы зомби вообще хуевшие отчета конфискации комната ожидания второй этаж пр.с. причина конфискации обозначена месте было обнаружен подозрительный мужчина после обращения офицера он пытался прикинуться растерянным но был задержан причем прям была найдена записка а вот он, это тот, которого мы... Два лево, ой, 6 лева, два права, одиннадцать лева. Но у меня останется бумажка. Шесть, два, одиннадцать. Так, это можно перелезть. Опа. Опа. Жетон Старс. Ну, я думаю, жетон тоже надо осмотреть. Опа! А вот и флешечка в комп в офисе Старс. Стоп, порох? Где порох? Блять, он идет. Он, сука, за мной идет. Бля, как съебывать! Ебаный в рот, блядь, беди ли он? Он в эти двери не может зайти? А почему он не может в них зайти? Кается, нахуй давай иди сюда сука пошел нахуй короче его флешками только и глушанешь все надо бежать быстрее в офис Stars. Через комнату ожидания можно выйти и бежать туда на второй этаж. Вот они и догонялки с мистером Икс начались. Так, сейф. Что там было по сейфу? Помним бумажечку? А что там конфискации? 6 лево, 2 право, 11 лево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть Раз, два Раз, два, три, четыре, пять, шесть Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать Работает Дульный тормоз? Дульный тормоз для Матильды А это значит что? Мы сейчас будем бегать с нашим пистолетом оригинальным а это не Матильда же, правильно? Клинок самурая. Бля, вот это начинается лют. Вот, бля, вот тиран теперь держит в напряжении максимально. Но сюда он не может зайти, насколько я помню. Поэтому у нас тут преимущество. Надеюсь, не может. Так, предлагаю оставить что? Оставляем этот. Берем Матильду. Берем патроны. Теперь мы на Матильду одеваем дульный тормоз. И берем остальные патроны. Неплохо, я хочу сказать Получается все Обойма такая Чисто разъебать Я же слышу Как ты там гойсаешь Какого хуя Какого хуя Блять, быстрее в Офис Старс. Через зону отдыха. Он же не может проходить! Это сейф-зона! Заебись, блять, мне только этого не хватало еще. Издец. ПИЗДЕЦ А если я буду... Блять, он меня слышит везде Так, флешка А, стоп, я вытащил ее. Теперь вот так. О! Заебись. Пустынный орел. Письмо членам Stars. Классным ребятам из Stars как в этом старом сыром участке. Еще и не прогнулись под сторону Айронса. Я только соседанки с горящей цыпой. Думаю, не стоит объяснять, чем мы там занимались под ее громадным зонтиком. Европа отличное место. Одного месяца не хватит даже и на сотую ее часть. Может быть, Барри. Даже не думаю о том, чтобы приехать ко мне. Ты же не хочешь, чтобы дамочки плакали, да? Так что оставь их мне. Джилл, если будешь общаться с Клэр, скажи ей, что все отлично. Джилл Валентайн. Точно, Джилл Валентайн, она же из Старс. Крис Редфилд, 29 августа. Брат Клэр. Он уехал в Европу. Вот где он. А эта флешка мне нужна? Похоже, нужна. Блять. Ну, предлагаю нож выкинуть. Потому что флешка, похоже, нужна. Да. Она нужна. Хорошо. У нас есть шестеренка, запчасть. И нам нужно, получается, обратно в подвал. А как в подвал спуститься нам обратно? С этой стороны. Вот отсюда. Ага. То есть через котельную... Нет, стоп. Как в подвал спуститься теперь? Я же где-то вышел. А, вот тут я вышел, правильно? Вот тут я поднялся, вот тут вход в подвал. Где комната отдыха? Получается, нужно на первый этаж сейчас вернуться. Подожди, можно попасть в комнату записей. Сначала идем на первый этаж В комнату записей Сейчас выходим из офиса Направо и на лестницу Он где-то слева ходит Блять, он уже вышел Прямо за мной идет Это стопудово он проломил Блять, своей башкой тут Вот здесь вниз Сначала в комнату записей Так Как мне туда попасть? Через командный пункт Хорошо Хорошо Сейчас прямо Правильно? Да, сейчас прямо Потом мы отсюда выйдем же через, на первый этаж Сюда Теперь Эти двери Сука. Больные уёбки. Все правильно. Блять, это что за хуйня там была? Ох, сука. Вот это я сейчас. <Слышко> Пошел нахуй. Так, ну наконец-то не прошло и блять полугода. Ага, все, трефовый ключ нам больше не нужен, я могу его выбросить. Ну блять, а зачем он мне? Так, это приспособление было от этого. Вот дом крата. Теперь мы выходим налево и идем в приемную. Если этот такой уебок сейчас нигде не вылезет здесь, прямо идем в холл. Ну он вроде как, блять, сука, вот это я вышел нахуй, охуевший, блять. Так, мне нужно вот сюда. Побежали. Бля, вот это я высадился. Нихера себе, мистер Икс, ты охуевший. Так, через комнату смотрителя, правильно? Но он меня теперь везде будет преследовать Это как Немезис преследовал Джилл в третьей части Ну с пустынным орлом хотя бы полегче Так, надо спрятаться в комнате отдыха и сохраниться Я надеюсь в комнату отдыха он не может зайти Так, смотри, у меня есть патроны для револьвера Это для этого пистолета? Да Отлично О, шляпа мистера Икс, которую мы нахуй сорвали с него. Вот ты сукин сын, а. Нам вниз. Нам надо в подвал обратно. Так, патроны там еще есть. Плюс у меня есть детальки, которые нужно поставить. И потом нам нужно забраться вообще на часовню. Так, есть травичка, которую мы можем... Нет, смешать не можем, поэтому пока не трогаем Патроны для дробовика Сколько там штук будет, неизвестно Можно забрать, зарядить Забрать, зарядить Забрать, зарядить Давай, дигись Сколько? Четыре Теперь перезаряжайся нормально так траву мы просто некуда нам положить ее пока если мистер текс сейчас спустится в подвал нам пизда Блять, собаки ебаные Вы слышите? А мне кажется он нас слышит угу. Ложа для Матильды так, ключ можно выбросить Выбросить а, Объединить с Матильдой Ебать А ч он так много места теперь занимает? Ладно, я не против Но если мне Мистер Х будет мешать Считыватель Карточка нужна. Но для этого нужно открыть блок. Ну тут-то его не может же быть, правильно? Хотя а тут уебок, помню, через стены проходил. Но мне только этого не хватало, чтобы он еще и через стены ходил. Так, первое. У нас есть первая деталька. А нужно всего две использовать. Нужна еще одна. Но это, видимо, в часовне пригодится. Это домкрат, чтобы попасть в часовню. Все отлично. Мы сейчас идем. Второй этаж, библиотека. Используем домкрат. Проходим. В библиотеке в холл попадаем в часовую башню и сможем двигаться по восточной кладовой и забираем патроны для револьвера, которые лежали в шкафу. Мы идем в второй этаж, а нет стоп, а ну да, через библиотеку можно будет подняться, правильно? все идем в библиотеку на второй этаж в библиотеку надеюсь он нам не помешает сейчас сколько у меня гранат осталось блять ни одной револьвера 4 патрона я думаю если с такого бахнуть ему в голову его остановит на секундочку я смогу пробежать бля не в ту сторону А нервишечки-то шалят. Ну хорошо, погнали. Я думаю, у нас все получится. Так. Не стрельбище нам прямо и наверх. Прямо налево, наверх. Сука, я был уверен, что он сейчас здесь будет стоять Тихо Но Я его топания не слышу Пойдем, сохранимся Так, сохранение прошло Можно двигаться дальше Но сюда он точно не может зайти правильно нам нужно в библиотеку все отсюда только в библиотеку двигаемся доски вот эти все дела надо закладывать потому что больше досок меньше зомби и кстати по моему здесь можно еще тоже заложить да? Запасной вход Так, тут ничего Стоп, а можно прямо через офис пробежать Пошел нахуй Просто нафаршировал, блять, товарищи. Ёбаный в рот! Какого хуя он здесь делает, блять? Ага, ага, ага. Сработало, блять. Пошел нахуй. Ты че охуел, блять? В смысле ты залез? Moving. Опа, у меня теперь точность вообще пиздец просто Да мне нельзя отсюда уходить, мне наоборот нужно здесь все сделать начал движение или еще нет ох ты нихуя себе что блять сука! Так, ну и брони будет побольше немножко. Дико посиди, блять, немного. Фу, блядь. Так, карта. Мне нужно вон туда попасть. Побежали в зону отдыха. Мы заберем патроны для этого. Для Дигла. Как раз мы немножко его отвлечем от этого места. он как там блядь, прошел мы идем на третий этаж сейчас правильно да ты охуевший или что совсем Просто прямо возвращаемся назад, значит подбираемся наверх и не ибем себе голову. Вот он сука. Он тудой вышел и траждопы ублюдок. куда мы тут можем прямо прямо прямо прямо в часовую башню но на этаже что-то есть трава зеленая блять заставили просраться просто дебилы так можно вернуться в восточную кладовую нам нужна часовая башня опа вот так-то лучше Ремонта, ага, шестеренку надо забрать, <звы> а это не подходит. А это что так это тупо выход в какой-то коридор но здесь ничего нет не или что-то есть что-то есть порох много а из порох много можно сделать например патроны для дробовика ой револьвера Слышу, он где-то там топает блядь. вон коробка маленькая шестеренка Я надеюсь сюда он не придет Потому что здесь сбежать вообще нет возможности Ну и что А, Эгида. Блять, откуда в полицейском участке часовня? Где-то можно ее открыть. Опа. Деталь устройства. Теперь можно через восточную кладовую прямо в подвал. Магнитную карту от гаража. Хорошо. Вон первый этаж. Ой, второй этаж нашел. Первый. Там улок. Я очень надеюсь, что сейчас здесь его не будет. Нам нужен подвал. Мы сейчас здесь спустимся. А, мы здесь не пройдем. Ага. Ага. Значит, только сюда. Возвращаемся в комнату. Блять, ты опять тут. Опять ты тут как тут, блядь. Я пойду сохранюсь сначала. Но он спускается медленно. У всех свои недостатки. Предлагаю пойти зайти в комнату записей. Прежде чем двигаться наверх. В библиотеке еще что-то осталось Но мне нужно в подвал В подвал могу попасть только через первый этаж А, нет Мне нужно сюда, через офис Вот сюда Там можно будет сохраниться Пошел нахуй, мистер Икс Пошел нахуй Блять, вот это он нам в жизни просто не дает, не дает. Не продохнуть, ничего. Блять, куда я пошел? Ну, погнали, сейчас кругами будем ходить. Я что-то только-только вышел. Ну, предлагаю, значит, пойти пока порог забрать на первом этаже, правильно? правильно? А что я мог упустить в библиотеке? Так, через приемную комната запись. Куда нам? Чуть дальше и направо. Там и граната есть. Так, все, эти у меня закончились. Порох, порох, порох, порох, порох. Ага, просто много патронов для пистолета. Я понял. Граната где-то была. И тут можно, в принципе, пойти, подняться наверх. Забрать все. Ладно. Иду забирать патроны для дробовика. Ой, для этого. Для дигла, короче, для револьвера. Пошел, нахуй. Сука чё так много очень много зомби очень много зомби так нам сюда Блять! иди нахуй дебил Блин, кто же так делает? Кто так выпрыгивает? Я в прошлый раз почти добрался до патронов. Но это уеба пришла раньше. О, я слышу. И где он? Мы можем сюда выйти в библиотеку. И спуститься вниз. Только он там. Он там! Уебываем. Просто уебываем отсюда быстро. На тот этаж нам нужно в подвал. Он сверху. Где он? Я сейчас не понял. Я могу через офис выйти. Ёб твою мать, блять! Он меня бегает просто повсюду ищет. Блять, вот он меня хочет, просто реально хочет. Меня еще никто никогда так не хотел. Вот, я не туда повернул. Надо было сюда зайти. Иди нахуй. Полудурок. Я не знаю, спускается ли он в подвал. Но если он сюда спустится, мы все... Мы проиграли эту игру Потому что если он спускается в подвал Мне некуда Даже негде от него тут бегать Но я слышал один раз Как он тут топал Ну и он же того заключенного в подвале убил Значит по подвалу Где-то он доходит Только видимо в другом месте каком-то Куда да вон гделось Мне интересно но мне нравится, что здесь упомянули и Джилл Валентайн, и Криса, Криса Редфилда и Клэр здесь, все здесь. Ага. Так, а надо что сделать? Объединить все, да? Ну все. А, нет, стоп. Один объединен получается, а второй нет. Тогда надо сделать вот так. Все. Это что? А, диктофон? Слухи о приюте, амбрелла. Какое интересное совпадение. Ну а даже вроде работала Нет, не наработала на Umbrella. интервью окончено gonna... <coughs> <coughs> это он видимо про аду hmm. записка бэна проект по кодовым названием тиран Где-то здесь, не удивлюсь, если они приказали своему творению избавиться. А, да. точно, тиран же на них работает. Ну, сейчас он на меня выйдет. Так, где моя? У меня и так патронов нету Так да как вы можете двигаться После всего что я с вами сделал Блин Заебись. Да Мистер Икс, ты охуел? Скажи мне, пожалуйста. Пошел нахуй! Иди с зомби разбирайся, меня не трогай. Бля, нормально, хоть патрон сэкономил. Блять, куда я побежал? Издам мне. Заебись. Веди, Леон. Да вы прикалываетесь, нахуй. Тихо. Спрей. Куда бежать-то? Прямо налево. Сука, блядь. Эта мразь просто через стены ходит. Ну хоть ада помогла, Ты думаешь, типа, это его убило? It, yeah. Бля, хватит разговаривать. Там тиран и зомби. Мы заблеванные, в крови, короче, просто, блядь, максимально, максимально забавный костюм. Патронов не осталось ни в чем, кроме Матильды.